Здравствуйте, с вами Екатерина Попова. И мы сегодня узнаем, где находится папка загрузок, как изменить папку загрузок. Часто бывает такое, что вы скачали какой-то файл из интернета и не знаете, где его найти. Для того, чтобы узнать, где он находится, нам нужно зайти в папочку, которая находится в левом нижнем углу. Нажимаем на нее, выбираем этот компьютер, заходим на локальный диск C. Находим слово пользователя, заходим в свою папочку, обычно она есть, и видим загрузки слова. Вот в этих загрузках есть все скачанные вами файлы, программы и все остальное, что вы скачали. Также можно найти другим способом ту папочку, в которой у вас находятся ваши загрузки. В правом верхнем углу. Есть Практически в каждом браузере есть вот такие три полосочки. В данном случае это у нас Google Chrome. Есть три полосочки с настройками и управлением. Мы находим настройки, нажимаем. И нас перебрасывает внутрь Google Chrome настроек. Мы находим фразу «Показать дополнительные настройки». Прокручиваем чуть-чуть вниз и ищем скачанные файлы. Обычно расположение скачиваемых файлов по умолчанию находится на диске «С». Мы можем изменить это. Например, нажимаем на «Изменить» и выбираем ту папку, которая нам нужна. Например, я могу все загрузки закачивать на диск D или куда вы хотите, в любую папку. Выбираете и ставите, нажимаете «Ок» и на диск «Е». Будет у вас закачиваться. Или всегда указывать место для скачивания. Вы ставите галочку. И каждый раз, когда вы что-то скачиваете с интернета, у вас появляется вот такое окошко, в котором вы выбираете, куда вам нужно скачать файл. Закрываем. Итак, в этом уроке мы с вами узнали, где находятся папки загрузок и как изменить папку загрузок, чтобы потом не искать их по всему компьютеру. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что оно вам пригодилось. Ставьте лайки, комментируйте, смотрите другие видео, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Все читаю, всем отвечаю. Всего доброго и успехов в ваших начинаниях.